Я не подберу слов, насколько это волшебно. А что ты имеешь в виду? Что, было, понятно. В этом, в этом случае человек чувствует свои мышцы, свое тело, позвоночник. Никаких лишних мыслей нет. Ощущение полета. Здорово. Здорово, друзья. Вот так вот. Полисев на шапку в можно ощутить